Йоу-йоу, друзья, с вами, как всегда, я, Старичок Техшоу. Знаете, чем отличается Mercedes-Benz S-класс от 412-го москвича? S-класс нельзя завести кривым стартером, ведь такой системой перестали комплектовать машины еще в конце 70-х. Помимо системы ручного пуска двигателя, в машинах прошлого была целая куча различных вещей которые с развитием автомобилестроения стали просто не нужны. Но ведь прогресс не стоит на месте. А это значит, что многое, к чему мы привыкли в современных машинах, вскоре тоже исчезнет. Что же это будет? Давайте разбираться. Казалось бы, зачем что-то мудрить зеркалами заднего вида? Они ведь как молоток простые и дешевые, при этом отлично выполняют свою функцию. Судя по всему, с этим готовы поспорить инженеры Lexus, ведь в 2018 году они выкатили новый Lexus ES. Он стал первым в мире серийным автомобилем с камерами вместо зеркал заднего вида. Стало это возможно в том числе благодаря тому, что в Японии с июня 2016 года было разрешено движение таких машин по дорогам общего пользования. В другие страны ES поедет с обычными зеркалами по заверению инженеров такая система обеспечивает лучшую картинку чем обычные зеркала особенно в условиях плохой видимости под дождем и в темное время суток камера обеспечивают более широкий угол обзора и практически не имеют мертвых зон а благодаря небольшой площади камер применения такой системы означает улучшение аэродинамики а значит меньший расход и уменьшение шума от ветра на большой скорости впечатляющий список достоинству камер перед зеркалами а недостаток пожалуй только один это их цена она конечно будет становиться все ниже с каждым годом однако вряд ли когда-нибудь камеры станут дешевле куска пластмассы и небольшого зеркальца в нем но окажется автопроизводители свой выбор сделали и повсеместное появление таких систем в недалеком будущем выглядит вполне реальным автомагнитола ох уж это романтика старых дней ты твои новые жигули и бесконечные возможности по их доработке и куда же без магнитолы? Если в собственной машине ты можешь включить любимую музыку, ты хозяин своей жизни. Но, друзья, забываем об этом. Новые автомобили в какой-то степени начинают все больше походить на смартфоны на колесах. Из них даже позвонить можно. Ну что ж, такое нынче время. И для автомагнитолы в традиционном понимании этого слова в этом времени места нет ключи в начале этой подборки мы вспомнили про кривой стартер каким же было прорывом в автомобилестроении изобретение электрического стартера который приводился в действие при помощи ключа это просто это удобно надо ли что больше надо не надо не важно. главное чтобы было что взять за деньги и чем похвастаться в рекламке современные машины могут в приближающемся человеке распознать хозяина машины открыть дверь без ключа и завести двигатель с кнопки это безусловно круто обидно только что многие автопроизводители поставили во глаза угла не автомобиль как инженерный продукт, а то, насколько этот продукт соответствует законам рынка. Механические кнопки, селекторы и шайбы. В век цифровых технологий эти самые технологии занимают все больше места в нашей жизни. Так уже сегодня в автомобилях Тесла нет ни одной хард-кнопки. Они заменены огромным телевизором на торпеде. Да и у других производителей наблюдается тенденция перехода к сенсорным панелям. Выходит, что в идеальном автомобиле будущего должен быть только один дисплей, который управляет всеми системами автомобиля. Может, это не очень удобно, зато стильно и дешево. Будущее, которое мы заслужили — Напиши в комментариях, что, по твоему мнению, еще должно попасть в машину. Ну а на этом, к сожалению, все. До встречи, друзья!